Привет, друзья! Сейчас все вы посмотрите мое новое музыкальное произведение, которое я, как говорят, изобрел и записал эту пьесу буквально позавчера. До этого, конечно, никто не слышал эту музыку, так что вы мои первенцы. Назвал я эту пьесу «Скандал». Да-да, тот самый скандал, который очень часто застает нас врасплох, потому что он может возникнуть просто, ну, на ровном месте. И особенно это происходит в молодых семьях. Муж задержался в который раз, ну, вроде как на работе, хотя кто его знает. Вот и получи, дружище, скандал. Нельзя беспокоить жену. А жены еще как нервируют мужчин ну по самым разным поводом и всем вам это хорошо известно милые бронятся, только тешатся. помните такую поговорку да да тешится то тешатся, вот только обернулся это может совершенно непредсказуемым разводом а это уже очень серьезно особенно когда есть дети а детей по-настоящему жалко. Они-то совсем не виноваты в этом. Не виноваты, что папа с мамой, ну, как говорят, далеко заплыли. Ну вот, мне хотелось бы, чтобы вы почувствовали в моей музыке именно такое настроение. Думаю, без скандалов не обошлась ни одна семья. Ну, разве что, как говорят, душа в душу бывает, ну, в очень редких случаях. Итак, смотрим и слушаем мою новую инструментальную пьесу для саксофона, которую я назвал очень просто – «Скандал». Пожалуйста.